Нашу работу. У нас до выборов осталось 11 дней. Можно сказать, что мы с вами На финишный привод. У нас завтрашнего дня начинает работать участковая избирательная комиссия. Как вы знаете, мы проводим сейчас проверку работы подготовки к выборам избирательных комиссий. Завтрашнего дня начнем проверку участковых избирательных комиссий. Есть вопросы, которые еще требуют решения в целом. Можно сказать, что подготовка идет по плану, все достаточно организовано, все соответствует плану. Надеюсь, что так оно и будет. С точки зрения агитации у нас минимальное количество нарушений кандидатами. По-моему, только одно мы зафиксировали нарушение при на агитации. Все остальное проходит достаточно корректно. Очень надеюсь, что также организованно у нас находимся единым голосованием и достойно проведем до выбора репутационных советов. У нас сегодня в повестке дня целый ряд вопросов, которые требуются рассмотреть. Во-первых, в, в повестке дня у нас есть 100 членов комиссии 14. У меня какие-либо предложения, дополнения к по этой повестке дня. Приложение показается пример политики дня, но заданный счет голосовать. Кто против, поддержался принято. Переход повестки дня. Первый вопрос повестки дня в штате аппарата комиссии Санкт-Петербургской комиссии. Проект решения о в соответствии со статьей 7 закона Санкт-Петербурга о Санкт-Петербургской комиссии пунктом. 9.1. комиссии и э, между сотрудниками аппарата комиссии рассматривает э, исключение из регуляционного управления двух штатов и вибриду, численность э, аппаратов а, Стойбетской измеренной комиссии, специалистов, которые представляют 117 штатов и не 117, а с 1 сентября 116 и, если можно, на определенном сокращении от численности, то рассчитаем крайне цели садов. Предлагаем изменения при ухажении дополнительных бюджетных насигнований из бюджета Санкт-Петербурга. Какие коллеги будут предложения дополнения к директору? Если предложения нет, когда ставлю постаблицирование, то нужно нажать, против, принято есть на сегодняшний день в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербурге 18.05.2002 года, церкви при санкт и в если Спасибо, уважаемые коллеги, мы должны только -то предлагать несиний день в Санкт-Петербургской избирательной комиссии 18-го -16, 16 16-го года и центр, и в учебном методическом и Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Все мы знаем, что практически два года учебный методический кабинет Калининского района возглавлял Масов Артур Юрьевич, в связи этих от 30-ти девять, но в связи с тем, что владельцами Артур Юрьевич больше его возглавлять не может, влагается руководителем Кабинета Мороза Александра Ильинина, предприятийальной избирательной комиссии, номер 40. Александр Ильинин, несмотря на молодой возраст, является совершенно профессиональный председатель Тика, прошедший уже не одну компанию, в общем и, мне кажется, вполне будет целесообразное решение, на нас вполне строительство задачи. Спасибо. Спасибо, Александр что мы обсуждали эту контактуру заранее. Коллеги, есть первые предложения, вопросы? Если нет, тогда предлагаю голосовать за данный проект, кто за проект Кто против, отдержался ответственность. Еще к следующему вопросу. Обратили... марта 2022 -го года в совете в июле этого года, когда начался номер через действие комиссии, и также общатные изменения по арпарате предлагается включить в состав индивидуального совета членов Санкт-Петербургской федеральной комиссии Тараса Юрьевича, Шапчаса Паванача и Ширина Александра Сергеевича, исключить э, членов Санкт-Петербургской комиссии прежнего состава Архадова Березина и Покровского, и также. Э, в основном, с редакцией э, структуры на штата... палатке комиссии и на ненавием на данный момент Владимир управления в соединении правительства и не всех это тоже важный момент по данному вопросу. Mm -hmm. Если предложения нет, тогда прошу голосовать за это решение. Кто за это решение? Кто против, кто держался, принято единогласно. Переходим к следующему вопросу. Происки дня. Это тоже проверка сведения поступления на средств средства за 2022 года. Мне кажется, очень важный интересный вопрос. Дридович, пор, пожалуйста. <связано> Уважаемые коллеги, в директорта генеральное отделение политических партий отчитываются о генерации. До 30 июля они должны были специалисты соответствующие сведения. Своей деятельностью считают 27 генеральных отделений, сведения в срок стали 26. Все, кроме генеральное отделения партии Родина в Санкт-Петербурге. Да, еще а, Что касается а, движений по уроку, счетам, видим, а, то есть мы видим некоторая отрицательная сальда То есть на начале периода 93 миллиона с половиной было а, на счетах. А, на окончании периода 80, 80 миллионов... А, Все-таки а, идет избирательная кампания, Физически партии тоже не так несут следующий слайд. А, во втором квартале получено всеми политическими партиями совокупно около 33 э, миллионов рублей следующий слайд. А, в развитии э, политических партий э, региональные миллионы на россии а, россии 25 миллионов кпд 4 миллиона 133 тысячи справедливая россия 2 миллиона 110 тысяч партии на гавелите миллион двадцать пять тысяч а 159, почти тысяч, яблоко 33, партия роста 5840 рублей. Следующий слайд. Что касается структуры доходов, то большую часть 93,5% составляют денежные средства, полученные от полученные региональными отделениями от центральных аппаратов тех же партий. Около 2 миллионов в субтитные членские взносы и другие виды доходов составляют менее 1%. Следующий слайд. Что касается расходов, в совокупности регионального доверия в 2018 году дошло 37 миллионов 511 тысяч рублей, из них 95% с небольшим на осуществление уставной деятельности 4,67% составило бытия нового имущества. Следующий слой. Что касается расходов в разрезе партии, то больше всех расходов понесла, равно как и больше доходов получила Единая Россия, 29 почти миллионов рублей. Распределение КПРФ 4,5 миллиона, Справедливая Россия 2 миллиона 22 тысячи, Новые люди 1 миллион 30 3000, РДПР 388 тысяч, яблоко 335 и партнеров 8630 рублей. Следующий слайд. Что касается структуры расходов, то 82,5% это расходы на содержание региональных отделений, и на зарегистрированных в структурных подразделениях. Почти 4 миллиона пропагандистская деятельность. Проект пол программы в публичном мероприятии, 450 тысяч было в реальную 265 000, почти тысяч расходов на предельность иедетов конференции общих собраний. И расходы это 171 с небольшим тысяча рублей. В отношении единственного регионального отделения, которое не представило города сведения, будет составлен административный протокол. В общем-то, других каких-то нарушений, следующих от нас, реагирования, <связывая> не выявлено. Так что, в принципе, Спасибо большое. Спасибо, что, коллеги, есть ли вопросы? Нет вопросов. Нет вопросов. задаем информацию. Мы надо принести Спасибо большое. Приходим к этому вопросу. Об организации исполнения территориальной избирательной комиссии Санкт-Петербурга полномочий по правному резерву состава участковых комиссий в, в Санкт-Петербурге. Закладывает Астафюра. Елена Викторовна, пожалуйста, пожалуйста. Уважаемые коллеги, к главным работам Санкт-Петербургской избирательной комиссии на 2022 год предусматривается рассмотрение в текущем месяце вопроса об организации исполнения территориальной избирательных комиссии полномочий по формированию резервов в составах участковых комиссий. И здесь объявлены соответствующих избирательных компаний и именами данный вопрос, рассматривался онлайн. А учитывая это, предлагаю принести рассмотрение этого вопроса и привести итоги текущей работы с резервом в ноябре 2022 года. Это все. любые Как решение? Опоминался. Ну, прошу голосовать. Кто за? Да? Кто против?